Поэтому в этом мире сейчас воплощается очень большое количество душ и не душ, и вообще народу достаточно много. То есть Именно в этом смысле. Поэтому если раньше на процесс очищения, на процесс прохождения чистилища, надо было 300-400 лет, ну нормально, как бы считалось по всем религиям, что душа приходит через воплощение и где-то через этот период времени, то сейчас это может произойти практически мгновенно. Человек ушел с этого плана быстренько и обратно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 Здесь. Ну, в общем, нашу семеричную структуру. Представляете, да, вот она, она пойдет выше, там, на кузальный, на бутияльный, на атомический уровень, то есть очень высоко. И считается, что с этого плана она выберет душу, втянет душу, очень сильную по своей информационной силе, то есть по очень сильной бытийной массе. Такую душу может втянуть только очень сильный конфликт, а сильный конфликт возникает всегда между сильными соперниками.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 Да? Он и говорит так же, он и ведет себя так же, и на морду точно такое же, на, на маму, на папу неважно, но Ну абсолютнейшая карта. И в какой-то момент, вот, что называется, их не отличишь. А если наоборот, то, значит? А если получается... душа вмешивается, то она эти гены перемешивает. Вот себя, получается, тело специфическое, разум специфический, он возьмет из матери и из данный момент нужен для Дюше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 в течение 9 месяцев происходит вот этот вот, этот вот естественный отбор. К шести он, как правило, уже заканчивается, начинается уже непосредственно рост.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 Я ответила на этот вопрос.